Hello World! Сегодня напишем эмулятор нажатия клавиш на C-Sharp. Я решил разделить выпуск на части, но все равно видео будет длинным. Так что без лишних предисловий, Матвей Бухарцев, заметки программиста. Начали! Что будет делать эмулятор? В фоновом режиме будет выполнять действия по алгоритму. При желании циклично и по таймеру. Вперед! А начинаем, как всегда, с визуальной составляющей нашего проекта, а именно с окна. Подбираем шрифты, тексты и так далее. После заголовка, названия программы, я добавляю группбокс и два радиобаттона. Здесь мы будем выбирать, откуда будут браться команды для эмулятора. Из файла или из текстбокса. Если вы выбрали текстбокс, то на будущее его можно будет сохранить в новый файл. Сам текстбокс мультистроковый. После этого добавляем группбокс э, с функциями, э, в которой пока будет только одна функция, а именно перевод в фоновый режим. Кнопочку старта и подпись. Как и в случае с Keylogger, надо добавить индикатор включенности и э, таймер, плюс два файловых диалога. Начинаем лютый кодинг. Сразу задаем название для переменных. Файл name, здесь будет естественно имя файла. Точнее, путь. По умолчанию путь будет просто кейс, то есть клавиши. На следующей строчке булевая переменная, чтобы понимать, откуда брать команды для эмулятора. При нажатии на радио-баттон будет меняться его свойство checked. И если нажат радио-баттон текст, то есть выбрали текст-бокс, то мы активируем поле ввода. И после этого, естественно, клавишу сохранения, которая относится к тому же режиму ввода. И наоборот, деактивируем другой режим ввода через файл. А если после изменения свойства checked нажать другой радио батон то все наоборот. Теперь давайте пропишем действие для кнопки открыть файл. Мы, как всегда, открываем файловый диалог прямо в wi и проверяем, чтобы пользователь в этом файловом диалоге нажал ОК. Если все как надо, мы заменяем нужные параметры, а именно имя файла и некоторое текстовое поле, в котором у нас будет путь. Вроде все, если что-то понадобится, пропишем это потом. Далее действие для кнопочки «Сохранить». Сохранить как? Она же. Для начала нам нужно еще поставить директорию по умолчанию для обоих кнопок «Save File» и «Open File» после этого мы копируем из open файл примерно действие но ну, мы сейчас все исправим нам нужно будет создать файл методом writeAllLines all lines из системы файл так мы создаем файл и записываем туда все строчки одновременно что дальше а дальше мы идем и прописываем одну из основных кнопок кнопку старта для начала нам нужно наверное проверить поставлен ли флажочек напротив фонового режима и если поставлен то нужно активировать фоновый режим после этого включим другие функции которые пропишем в следующем выпуске потом если у нас режим ввода из файла мы кстати забыли его прописать у радио баттона и конечно нам нужно импортировать нужные функции из DLL файла для начала это будет шоу винду но потом еще и горячей клавиши. Итак, да, активируем горячие клавиши, вставляем нужные импорты и библиотеку из предыдущего выпуска. И что-то еще, ах да, основную функцию и переменные. Все оставляем без изменений. Ну а дальше, после старта, нужно будет поменять некоторые визуальные свойства элементов. Наверное, нам понадобится вскоре цикл, но пока про него забудем и покажем пользователю, что мы активировали эмулятор. Для этого нам надо будет поменять надпись Enabled, наверное, после только включения. Но, конечно, перед этим нужно будет проверить все на ошибки с файлом, с текстбоксом и так далее. Функцию для проверки мы напишем позже, она будет возвращать булевое значение. Пока пропишем все-таки включение самого эмулятора. Итак, текст мы меняем на Enable Enabled, включаем таймер. Кроме этого, нам надо будет обнулить текстовое поле таймера. Угу. И, наверное, нужно будет проверять на ошибку до всех действий, то есть до включения самого. То есть до переключения фоновый режим и задания горячих клавиш. Ну что ж, давайте пропишем функцию проверки. Будет она называться «Пусть у нас Checking». Она будет возвращать значение булевое, и если true, то мы будем выполнять включение эмулятора. Давайте сделаем так. Истину она будет возвращать в конце, а перед этим будет несколько условий. Если каждая из них выполняется, то она возвращает false. Первой ошибкой может быть то, что пользователь выбрал файловый режим ввода, но при этом не указал никакой файл, откуда брать команды. В этом случае мы возвращаем ложь и выводим сообщение об ошибке в MessageBox. Вот так. Следующей ошибкой может быть то, что пользователь выбрал все тот же файловый режим ввода, но при этом указанный файл, который он выбрал, не существует. То есть он его удалил после того, как выбрал, например. В таком случае мы копируем код из предыдущего условия и меняем сообщение об ошибке. Идем дальше. Что будет, если пользователь выбрал в качестве источника для команд текстбокс, но при этом оставил его пустым? Опять же, предложение ввести какие-то команды в текстбокс. Пока вроде все. Потом, естественно, будут добавляться всякие фичи, а с ними и какие-то возможности ошибки. Переходим к самому интересному. Для считывания из файла создаем переменную «fileStream». Такой способ считывания не оставляет пользователю возможности удалить файл в процессе работы программы. С помощью стрима мы будем считывать файл по посимвольно, то есть по байтно, и после этого перекодировать байты в символы и отправлять их активному окну. Для начала считываем байт в переменную charint. Здесь будет храниться код символа в таблице ASCII 1251. Хотя нет, предлагаю переименовать переменную в int. А key_char будет хранить в себе сам символ. Вот такая непростая конструкция будет преобразовывать байт в этот символ. Ну а после этого мы будем слать клавиши. Теперь давайте инициализируем переменные. И, наконец, самая главная функция, которая будет эмулировать нажатие клавиш, даже из фонного режима sendCase.send. На самом деле она принимает в качестве аргумента string, то есть может не только один символ напечатать за один раз, но и сразу несколько. Но если мы хотим эмулировать нажатие клавиш поочередно, нам это не подходит. Ага, еще одна ошибка. Если файл пустой, то тоже выводим предупреждение. М -м -м, небольшой глюк Visual Studio. Все, все отлично. Переделаем текст ошибки. Все. Для вывода... Клавиш поочередно мы воспользуемся таймером. Для этого скопируем из прописанного раньше цикла основные команды и поместим их в тело таймера. И теперь включаем таймер после нажатия кнопки Start. Конец файла означает байт минус один. Поэтому в случае, если key_in равен минус один, мы вызываем функцию Stop. Теперь давайте настроим, чтобы в режиме вывода из текстового поля работало в том же таймере. Так как мультилинейный текстбокс работает как двумерный массив, заведем две переменные. Первая будет счетчиком по линиям, вторая будет по символам в строке. Естественно, перед началом новой сессии мы их обнулим. Так, вроде все верно, где-то ошибка. Э, опять глюк. Далее напишем работу самого таймера. Если источником является текстовое поле, то мы кейчару задаем значение элемента из нашего как бы двумерного массива и после этого эмулируем нажатие. Теперь напишем несколько условий для увеличения счетчиков, которые помогут нам контролировать переход по символам в э, нашем текстовом поле которое как мы помним двумерный массив и в конце как всегда вызываем функцию stop. и наверное пришла пора ее создать саму функцию она будет выключать таймер 1 и 2 ах да мы про него вообще забыли мы даже его не написали ну здесь все как в логере просто достаточно скопировать сюда все то же самое и э, создать переменную э, seconds все возвращаемся к остановке работы эмулятора у нас есть еще кнопка стоп при которой мы будем тоже вызывать функцию стоп как ни странно и мы забыли что нам нужно будет поменять их местами кнопки старт и стоп Делаем это таким образом и вписываем изменения дизайна в функцию стоп. Вроде не вижу никаких ошибок. Тестовый запуск. А нет, значит ошибка. Нужно будет при сохранении файла учитывать кодировку с такой же кодировкой. Сохраняем ASCII 12.51. И есть еще одна ошибка. При эмуляции нажатий игнорируются переносы строк в текстбоксе, а в файле, наоборот, переносы удваиваются. Сейчас мы пофиксим эту проблему прямо в таймере. Вот так для текстбокса, а при считывании с файла, как выяснилось, два байта отвечают за перенос строки, поэтому один из них мы просто не будем нажимать. Проверим все еще раз. Вроде все Хорошо. При открытии файла вроде больше ничего не меняется. Да, еще нужно, чтобы в процессе работы эмулятора пользователь ничего не мог менять в панели управления. Поэтому мы создадим такую панельку, в которую засунем все элементы управления и ее деактивируем. Потом, естественно, нужно не забыть ее включить. Все. Давайте сделаем тестовый запуск. При создании файла с командами важно помнить, что он должен быть сохранен в кодировке ASCII. В блокноте Windows это ANSI. Открываем команды, которые я заранее прописал. Открываем обычный пустой файлик блокнота. Включаем фоновый режим и нажимаем кнопку старт. Да, все работает. Русский, английский текст. Прекрасно. Давайте проверим текстбокс. Для этого переключаем режим ввода. И набираем какой-то текст. Естественно, кроме текста можно еще давать какие-то команды, вроде нажатия дополнительных клавиш. Об этом я расскажу в шестнадцатом выпуске. Запускаем. Да, все потрясающе работает. Отлично. Если заметили ошибку, напишите в комментариях. Видео подходит к концу. В следующем выпуске допишем программу, добавив несколько фишек. Весь код будет в описании следующего видео. Пока он не полный, поэтому не прилагаю. Переходите в Instagram Buhartha Studio по ссылке в описании. Там крутой бэкстейдж и много эксклюзивных материалов. Пока.